Внимание! Спойлеры! Всем привет! В этом видео я расскажу про Столпа Пламени, о а Кёджиро Ренгоку из аниме манги «Клинок рассекающий демонов». Правда? М -м -м -м -м -м в детстве, Кёджиро и его брат Синзиро обучались у его отца, Шинджура Ренгоку, бывшего Столпа Пламени. Но, к сожалению, после смерти матери, отец утопился в алкоголе и оставил должность столпа. Он перестал тренировать Кёджиро и Синзиро. Хотя это была не самая приятная ситуация для него. Кёджиро никогда не сдавался и тренировался, чтобы стать столпом пламени и самостоятельно овладел техникой дыхания пламени, имея всего несколько томов для руководства. Последние слова его матери продолжали подталкивать и вдохновлять Кёджиро до его последнего вздоха. Несмотря на все это, Ренгоку никогда не оставлял одного своего брата. Он всегда заботился и поддерживал Сензира всеми возможными способами. В то время как его отец всегда был против делов Ренгоку и продолжал дезморалить его Ренгоку ни в коем веки, не презирал его. Наверное... Это был мой отец. Я иду по стопам своего отца, убивая демонов. Не поддаваясь деморализации, Кьоджира преследовал свою мечту с помощью слов своей матери, пока не выполнил своего обещания. Кёджиро был членом Истребителей Демонов, поднимаясь по служебной лестнице. В своей первой миссии в качестве Истребителя Демонов, Рэнгоку победил Демонов Лейты, для чего ему пришлось разорвать барабанные перепонки. Прежде чем стать столпом пламени, Рэнгоку наставлял Мицуры Канроджи еще до того, как она стала Истребителем Демонов. Чтобы стать Столпом Пламени вместо своего отца, Рэнгоку победил Хайро, бывшего демона второй ниши луны. Прикольный момент был в манге, когда Санэми напал на Рэнгоку голыми руками, Рэнгоку принимал удары и резко остановил кулак Санэми и сказал, что он не будет драться с ним, ибо истребителям демонов запрещено сражаться между собой, да и вообще, мол он хороший парень, я не буду с тобой драться. Впервые Кёджиро появляется во время собрания Столпов, на котором решалась дальнейшая судьба Танджера и Незука. На собрании Рэнгоку выступил против предложения, какая у бояшики, настаивая на казнь Танджера Камада. Это явное нарушение правил! Мы сами сможем все решить! Это наше право! Мы обезглавим его вместе с демоном! Познакомились наши главные герои с -Гоку во время выполнения миссии в поезде. До нападения демона, Танджера сумел расспросить Годжиро о дыхании бога огня. Сам Столб сообщил, что впервые слышит о таком, но предложил Танджера стать его учеником, также предлагая ему свою защиту. Например, с меня, стань моим учеником, и ты не пожалеешь!» Кьоджира попал под действие маги-демона Энму. Девочка пыталась сломать суд души Ренгоку, но инстинкт самосохранения Ренгоку пробудился, и в материальном мире он крепко схватил за горло девочку. Спустя время, вырвавшись из под действия маги-демона, он нанес большой урон демона в поезде и использовал множество мощных техник, дабы минимизировать урон пассажирам поезда, когда он сошел с рельс. После победы над низшей луной, не прошло и минуты, как в поле зрения появился третья высшая луна – Аказа. Первым делом он напал на танджера, но Ренгоку отрубает руки демону. Аказа был восхищен мастерством Ренгоку и предложил ему стать демоном. Кёджиро отказался, а Аказо все больше и больше настаивал на этом, сражаясь с Ренгоку. По итогу битвы Аказо проверял в живот Кёджиро и избежал из-за боязни умереть от солнечного света. Нанесенные раны от демона были смертельны. Перед смертью Кьоджира рассказал Танжера о том, что он признал его сестру демона Незука как убийцу демонов, а также дал последнее наставление Танжиро, попутно советуя отправиться по миссии Ренгоку, чтобы найти там ответы на вопросы о дыхании бога огня. Последний миг своей жизни, Кеджира увидел силуэт своей матери. Спросив, справился ли он со своими обязанностями, он получил положительный ответ своей усопшей матери. Кёджиро погиб с улыбкой на лице. Наши главные герои уважали Ренгоку. Посмотрите, что думают столпы о Кёджиро. Я скажу, что он хороший человек. Но мы с ним не на одной волне. Яркий! Блистает даже ярче, чем я! Он как сова, приятно слышать его радостный голос. Он суперкрутой братик, а еще он во мне души не чает. Много болтает. Он хороший человек. Люблю его. Хороший yes. парень. Люблю его. Он позитив, Никогда он не жаловался. Очень честно. Он часто а, говорит со мной. Люблю его. Кёджера – символ энтузиазма. И хотя он не всегда счастлив, вечная улыбка на его лицо говорит об брат рангоку может показаться пустой оболочкой, но на самом деле он решил закалиться и взять на себе ответственность в раннем возрасте возрасте. Он был похож на любого другого ребенка в своем детстве, но потеря ее матери в детстве и наблюдение за тем, как его отец снова в печали, оставили Рен-Гоку с временем, к которому он был не готов. Отец всегда избегал его после смерти матери, Кьоджиро никогда не проявлял к нему неуважения. Прощальные слова его матери помогли ему гордиться собой как столпу пламени, который защищает слабых. Кьоджиро был высоким, атлетически сложенным и излучал уверенность через улыбку, которая почти все время появлялась на его лице. Как и пламя, Волосы Рангокова были ярко-желтыми с красными кончиками, с двумя челками до плеч и двумя челками до подбородка соответственно. Даже его брови были похожи на кончики пламени, и у него была золотистая радужка и ярко-красные зрачки, корящие страстью. В отличие от обычного черного костюма Истребителя Демонов, Кёрджа надел его коричневую версию. Его костюм состоит из коричневой куртки-кагуран, белого пояса Натали и коричневых брюк хакама. Добавок ко всему он носил хаори, которая разрешено вносить только столпу пламени. Хаори имеет желтый градиент с красной огнеподобной отделкой, которую его отец Шинджура носил, когда был столпом пламени. Хаори передается из поколения в поколение в его семье. Ренгоку, спасая жизни 200 пассажиров поезда демона низшей луны Энму, сразу же начал сражение с высшей луной Аказа и дал сильный отпор. И это все за одну ночь, доказывает огромную силу столпа пламени. Стоит еще отметить, что Ренгоку научился дыханию пламени с помощью всего трех томов. Когда поезд бесконечности управлялся Энму, Ренгоку достиг Танджера с такой скоростью, что сам поезд был так близок к тому, чтобы сойти с рельсов. Танджера был потрясен тем, как быстрые движения Кьоджера вызвали дрожь по всему поезду. Без быстрого рефлекса Ренгоку, то Танжиро был бы убит Аказой. Выносливость Кьодзера. Независимо от того, какой ущерб будет нанесен, Кьодзера всегда будет твердо стоять на своих двух ногах. В своей борьбе с демоном Флейта Ренгоку Николебис разорвал свои барабанные перепонки, чтобы противостоять заклинанию демона. Ренгоку защитил раненого Тандера и других от Аказы, даже с несколькими повреждениями внутренних органов, разбитым глазом и сломанными ребрами. Фёдера обладал такой силой захвата, которая была способна удерживать Аказу. Несмотря на то, что его солнечное сплетение было пронзено ранее, это было до такой степени абсурдно, что Аказа выразил свое неверие и шок. Как и другие охотники на демонов, Ренгоку используют один из пяти основных органов чувств. Например, у тамзера это нюх, а у Ренгоку это зрение, что многократно было показано в арке «Бесконечный поезд». Даже быстрое перемещение врага остается замеченным. Его глаза моментально переключаются на цель, что уже поражает и приводит, в недоумении как союзников, так и демонов. После того, как Аказа повредил глаза Рен-Гоку, он не смог нанести смертельный удар и только ранил, а также пропустил удар, который ему пробил живот. Стили дыхания. Первый стиль. Блуждающие огни. Чоджиро атакует своего противника на высокой скорости и обезглавливает его одним или несколькими ударами, сжигая плоть врага. Второй стиль. Восход пылающего солнца. Одиночный удар, наносимый снизу вверх. Возвышающее пламя! Третий стиль. «Пылающая вселенная». Келдера взмахивает мечом вниз по дуке. Нисходящее пламя! Четвертый стиль. «Отражение цветущего пламени». Одиночный удар, наносимый слева направо. Используется для парирования и контратак на близкой дистанции. Волны пылающего огня! Пятый стиль. «Пламенный тигр». Келдера наносит серию мощных ударов мечом, которые принимают форму пылающего тигра. Пламенный тигр! Девятый стиль. Чистилище. Самая мощная техника дыхания пламени. Разрушительный резкий удар, который мечник наносит из высокой стойки. Этой техники было достаточно, чтобы выразить глубокий опечаток, который выжег землю в том месте, где был нанесен удар. Интересные факты. Кёджира уважал в выбор брата, который не хотел становиться мечником, и выбрал другой путь жизни. Кёджира занял третье место в топе среди столпов по армрестлингу. Знак зодиака Ренго э, а почему не Тигр?